Здравствуйте дорогие друзья, с вами канал Техногон и я главный конструктор КБ Волкон Тюняев Владимир Николаевич, кандидат технических наук. Сегодня мы с вами поговорим и ответим на вопросы, что такое фундаментальная наука, поговорим о том, что происходит в средствах массовой информации о вирусах, о электромагнитных излучениях о фундаментальных исследованиях, о темной материи. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. И у нас в гостях будет на связи наш ученый-секретарь Илья Макаров, который очень глубоко знает теоретические основы физики, биологии, астрофизики в том числе. И вот мы с ним обсудим, что происходит на самом деле. Вот, в обсуждении в обществе и как это общество реагирует <с> вообще на все, что происходит. Произведение Льва Николаевича Толстого «Разрушение ада и восстановление его». Чем глубже ученые постигают микромир, тем меньше они знают и понимают, что происходит. И Это написано было более ста лет назад. А теперь, Илья, расскажи нам, пожалуйста, вот с точки зрения фундаментальной науки как происходит взаимодействие на уровне электронов. И как происходит их взаимодействие как в человеке, так и во Вселенной. И что такое вообще вот эта электромагнитная волна, о которой мы сегодня говорили. Здравствуй, Владимир. Здравствуй. Отвечая на твой вопрос, нужно упомянуть о том, что... У нас в науке есть целый ряд нерешенных проблем и главная проблема что гипотезы часто выдаются за теории а теории выдаются за практики и если с этой точки зрения смотреть на тему электромагнитных излучений то нужно вспомнить о планетарной модели резерфорда которая опять-таки лишь гипотетическая и строение планетарное строение модель атома на сегодняшний день до конца не разработана, хотя она отвечает на большинство вопросов в физике и в химии. Но, например, в той же самой химии модель Резерфорда частично способна ответить на вопросы, что такое валентность. И мы лишь по умолчанию принимаем, что да, у нас есть такое явление, как валентность, мы оперируем им, объясняем какое-то количество фактов. Но если вдуматься в те процессы, которые происходят на уровне атома модели Резерфорда, то мы сталкиваемся с еще более глубоким вопросом. А что такое, скажем, самое простое, это электроны? И что такое то поле, которое мы привыкли называть магнитным или электромагнитным, или статическим, электростатическим? Какова природа этого поля или этих полей? Никто почему-то на сегодняшний день не говорит о том, что вокруг каждого объекта есть свое электронное облако, и каждый объект наряду с протонами и нейтронами, которые входят в состав ядер, еще пропитаны и энным количеством электронов, причем электронов численно колоссальное количество находится в каждом отдельно взятом объекте, и уж тем более никто не говорит о том, что все объекты, которые мы вот видим вокруг себя, они находятся в едином поле, Океане электронов, вот этот огромный гигантский массив электронов имеет свою плотность, свою разряженность, максимальная плотность электронов, понятное дело, в объектах находится внутри, если мы взяли какой-то биологический объект, например, наши физические тела, то плотность электронов одна, если мы взяли какие-либо кристаллы, то плотность... Электронного поля, электронного облака другая. Если мы взяли некое пространство между двумя разными телами, то плотность будет третья. Но мы не можем сказать, что электронов нет вовсе. И именно через океан электронов все наши объекты, которые мы наблюдаем в нашем мире, все наши физические тела, вся наша биосфера, она связана и взаимодействует между собой. Потому что нужно понимать, что говоря о физическом теле человека, мы говорим не только о наборе клеток, которые в, в некой последовательности природной упорядочены, а мы в первую очередь говорим о том, что это объемная антенна, которая способна как генерировать, некие волны, и не только электромагнитные, но и механические волны, так и принимать эти самые механические волны. Когда мы обращаемся к учебнику физики, школьному учебнику физики или учебнику физики для вуза, то мы, как правило, сталкиваемся с самой простой моделью описания волн. Это либо синусоидальная волна, на плоскости нам показывают эти горбы и ямы, нам показывают длину волны, мы это прекрасно понимаем. Но реже говорят о том, что волны бывают как продольные, так и поперечные. И уж еще реже говорят о том, каким именно формам тяготеют все эти волны, распространяясь внутри какой-либо среды. Опять-таки напомню, что любая волна распространяется строго в среде. И ей обязательно нужно нечто, относительно чего она будет образовываться, потому что если мы возьмем стандартный пример с океаном, то э, здесь нужно говорить о двух океанах, это воздушный океан с одной стороны и водный океан с другой стороны, и на границе между этих двух океанов мы наблюдаем волновые колебания, которые в разрезе нам и дают ту самую синусоидальную волну. Прости, пожалуйста, я тебе чуть-чуть э, уточнить. То есть на границе двух сред создается волна, правильно я понимаю? На границу двух сред. Одна среда и волна, переходя в другую среду, меняет свои характеристики? Да, волны образуются в том числе и на границе двух сред, но вообще процедура, вол... процесс волнообразования, он гораздо более сложен, чем тот, который мы, как правило, представляем, потому что мы в основном говорим об образовании волн на плоскостях, либо вдоль плоскостей распространяющихся, а ведь это не так, потому как у нас есть всегда и входящая волна, и волна поглощенная, которая распространяется вдоль того тела, которое ее поглотило, и та волна, которая была отражена, которая распространяется опять-таки вдоль тела, прилипнув в кавычках. К этому телу, и та волна, которая отразилась и отдаляется снова. И это только лишь половина той геометрии волн, которую можно описать. Потому что если волна движется дальше, накапливается в объекте, который ее поглотил, то впоследствии этот объект переизлучает эти волны. И переизлучает он всем своим объемом, либо какой-то своей частью. В первую очередь, во вторую очередь, опять-таки всем своим объемом. Потому что нужно понимать, что Волны, возникнув однажды, обязательно тяготеют к сферам. И те так называемые круги, которые мы наблюдаем, когда бросаем камень в воду, мы ведь наблюдаем только лишь срез тех волн, которые распространяются внутри водной массы, внутри которой мы бросили галышек, камешек или что-то такое, что породило эти волны. Но ведь мы не видим тех волн, Волн откликов, которые возникли в воздушной среде, ведь э, все-таки, если рассматривать э, стандартное движение э, атомов в момент э, существования волны, то мы видим, что каждый отдельный атом на э, в волне двигается вверх-вниз, вверх-вниз, и тем самым суммарно они описывают э, ту волну, которую мы сегодня называем синусоидальной. То же самое происходит и с продольными волнами. Продольные волны работают еще более интереснее. Они создают то области плотности повышенной, то области пониженной плотности, то есть разряженности. И чередование этих областей, оно создает те самые продольные волны. Нужно понимать, почему у нас энергия всегда падает, когда волна удаляется от источника. Это действительно большая проблема для той же самой электротехники, почему нужно повышать мощность. Это происходит потому, что источник, который, получая энергию из того же аккумулятора, вынужден прокачивать огромную массу материи, наполняя ее энергией движения, толкая рядом с собой электроны, протоны, нейтроны, атомы таким образом, Толкая ту среду, которая находится рядом с антенной, таким образом, чтобы соседние электроны получали, или нейтроны получали достаточно энергии. И в момент, когда энергия движения передается от одного участка материи к другому участку материи, обязательно происходит падение, потому что у нас всякий раз увеличивается количество атомов. Либо протонов, либо электронов, которые нужно толкнуть тому самому электрону, протону, атому, который получил от генератора первичную порцию энергии. Да, процесс очень долго описывается, но на самом деле эти процессы протекают настолько молниеносно их, и в одну нашу стандартную секунду мы можем получать и миллиард таких колебаний, и... 100 миллиардов и триллион таких колебаний, и даже больше этих чисел. И для нас, тех, кто не привык в стандартной нашей простой жизни оперировать данными значениями, трудно в голове уложить, как такое может быть, что это такое миллиард колебаний в секунду. Как представить себе этот триллион колебаний в секунду, потому как... Такие цифры для нас не являются обычными, и поэтому мы по умолчанию опускаем их, делая для себя их виртуальными, но на самом деле они... В нашей жизни присутствуют, и все эти цифры и значения работают на уровне атомов, на уровне молекул, которые точно так же являются объектами, поглощающими и излучающими поля и волновые колебания. И нужно понимать, что для каждого такого объекта существует своя среда, в котором происходит и прием, и накопление, и передача этих самых волновых колебаний. Вот Если мы возьмем один из частных случаев, сред, конкретно среда, которую можно назвать океан электронов, то океан электронов это тот огромный массив, который пронизывает всю Вселенную целиком от самого дальнего участка видимой вселенной до сквозь наши тела, сквозь нашу планету, объединяя огромные колоссальные расстояния, охватывая весь объем нашего мироздания и даже выходя за пределы, потому что электронное поле, электронное облако в целом, оно всегда больше того объекта, который состоит из атомов и, соответственно, уже дальше из молекул. Сочиняющий вопрос получается, ты сейчас говоришь о теории единого поля как одном из элементов этого поля, именно электронное облако, являющееся с твоей точки зрения тем элементом во вселенной, которое передает энергию и информацию в данном случае. Да, все правильно. Это действительно можно обозначить как теорию единого поля или единую теорию единого поля. Уточни, пожалуйста, Илья, существующую точку зрения на единую теорию поля. Теория Максвелла и теория Эйнштейна. Одни говорят о частицах, один говорит, другой говорит о волне. И до сей поры, по-моему, две группы этих ученых, как, впрочем, и в других областях, не могут договориться друг с другом. Потому что они не знают, что такое теория единого поля. А вот теперь есть третья точка зрения Ильи Макарова, нашего научного консультанта и научного секретаря, который сейчас нам расскажет об этом. И она, видимо, вот с нашей точки зрения имея в виду, что наши изделия, изобретения работают как раз в этой парадигме, в этой теоретической основе того поля, о котором сейчас расскажет Илья. Да, все правильно понимаешь. Есть один феномен, который не могут на сегодняшний день ученые объяснить. Этот феномен заключается в том, что любая частичка материи не находится в покое она всегда движется, она обязательно совершает какие-либо э, движения. И, как правило, изучая весь набор частиц, а на сегодняшний день известно более 200 частиц, которым только даны названия, Название, и да? даны типа страшных, удивительных и прочих, элементарных частиц. Ты об этом, да? Ну, не только об этом. Здесь есть частицы и мионы, и мезоны, ну да, да, да, да. и прочий, в том числе Бозон Хиггса, который в свое время имел другое название, потому что эта теория не нова, ее предсказывали, предсказывали математически, и просто в наши дни получилось возможным хоть как-то попытаться доказать, обосновать эту теорию и перевести ее в разряд практического использования, но пока вот эти попытки успехом не увенчались. Так вот, базовый феномен частиц во Вселенной в том, что эти частички движутся непрерывно. И нужно вспомнить здесь о броуновском движении. Как правило, мы, вспоминая про броуновское движение, говорим об атомах, но то же самое верно и для электронов, и для прочих частиц нам известных. И если с этих позиций смотреть, спрашивать себя, откуда же берется энергия у этих частиц на это непрерывное движение, то это тот самый вопрос, на который на сегодняшний день ни один ученый на планете стопроцентного точного ответа дать не сможет. Откуда берется эта самая первая энергия? Здесь можно только гипотезировать, философствовать и так далее. Но если вернуться к той стороне и к тому факту, что все частички движутся, то каждую частичку, взятую суммарно, то есть, допустим, берем мы все протоны во Вселенной суммарно и смотрим, каков ритм их движения, каковы циклы их движения, как все протоны во Вселенной взаимодействуют и взаимодействуют ли они, создают ли они какие-либо области, которые генерируют устойчивые колебания внутри суммарных портонных полей, либо мы возьмем те же самые электроны и посмотрим на Вселенную только с точки зрения электронов, и попробуем определить для себя области более плотных электронных облаков, менее плотных электронных облаков, какие именно колебания вызывают эти электронные поля, то, говоря о таком частном случае, мы как раз и подойдем максимально близко к теме электромагнитных излучений, переизлучений, магнитных излучений и так далее. Если углубиться в тему, в теорию, опять-таки в теорию, и немного в практику, как на сегодняшний день мы получаем магниты, в нашей промышленности сильные магниты, которые всего неодимовые, которые всего несколько десятилетий тому назад были запущены, так сказать, в массовое производство. Опять-таки, благодаря практическим исследованиям. Теоретически понятно, даже вот то, что сейчас ты рассказал, имеет значение как гипотеза. Или предположение, имеющие свое подтверждение в каких-то экспериментах, потому что мы видим реально даже на тех изделиях, которые у нас есть, что это все работает? Потому как и Максвелл, и Эйнштейн они же предполагали, что есть вот такое вот явление в пространстве. А почему мы не можем предположить, что вот та наша гипотеза? Проявляющееся в изделиях и преобразующее пространство не имеет места быть. Потому как технический результат, который мы достигли и подтвердили 40 более исследованиями на биологии, на уровне клеточном, на уровне ДНК в человеке. На уровне простых грубых электромагнитных излучений на спектроанализаторе смотрели, каким образом вот эта волна, попадая на тот же нейтроник, преобразуется, переизлучается и понижает напряженность поля в проявлении магнитном, и в проявлении электрическом, и в проявлении статическом. Возвращаясь к вопросу функционирования океана электронов во Вселенной, все объекты у нас, будучи наполнены электронами, они свои электроны так или иначе упорядочивают в какие-либо домены, в какие-либо блоки, которые впоследствии позволяют толкать соседние электроны и тем самым передавать электронную волну. Вот именно разные колебания, разные движения этих доменов электронов мы и привыкли называть магнитным полем, то есть устойчивая волна стоячая. Это магни стоячая магнитная волна. поляризация, так правильно да. я понимаю? Магнитная поляризация внутри а, какого-либо вещества. Ну, внутри куска металла, скажем. Да, ну, внутри да. того же самого железа. Если это биологический объект, то процесс тот же самый, потому что у нас есть базовое, это электронное облако у данного биологического объекта и биологический объект за счет перемещения электронов, создания разности потенциалов, как например в организме человека симпатической, работа симпатической и парасимпатической нервных систем осуществляют возникновение разницы потенциалов, буквально отрицательных областей заряженности организма, положительных областей заряженности организма, между которыми возникают электромагнитные уже поля, то есть те поля, которые возникают вследствие появления разницы потенциалов. И такие поля, они обладают иной тенктурой, чем стандартные магнитные поля. Разреши, прости, я еще хочу одну ремарочку сделать. На этих свойствах изменения как раз тех взаимодействий внутри электронных, электромагнитных, статических, сопротивления. Известно всем, что сопротивление внутреннее сопротивление организма около 1000 микровольт. А на коже, кожа имеет сопротивление. На этом основаны многие методики диагностические, в том числе вегетативно-резонансное тестирование. Основой которой служит метод фоля. И мы можем по этим точечкам, биологически активным, измеряя разницу потенциалов при воздействии внешних объектов или на разнице потенциалов как раз внутренних органов, продиагностировать тот или иной орган. Это уже давно все введено в промышленный оборот технически решенный вопрос, о котором споры идут. И это одна из диагностик, подтверждающих эффективность работы нейтроника. Если говорить о сопротивлении, то нужно... Четко понимать, что сопротивление как явление возникает в тот момент, когда один электрон переходит от одного атома к соседнему атому. И для того, чтобы осуществить этот переход от одного атома к другому, потом от второго к третьему, нужно затратить какое-то количество энергии, энергии движения самого электрона. Ему нужно откуда-то получить эту самую энергию. Соответственно, электрон у нас сопротивляется... В кавычках. И именно это явление мы назвали сопротивлением, резистивным э, свойством. Но если говорить об океане электронов, то нужно понимать, что электроны, оставаясь на своих стандартных орбиталиях, путешествуя вокруг ядер э, атомов, они совершают колебательные движения. И вот эти колебательные движения электронов. У одного атома и электронов у соседнего атома могут быть одинаковые, могут вступать в резонанс, могут быть в диссонансе, могут иметь э, сдвиг в ту или иную сторону, то есть сдвиг по фазе. И вследствие этого мы получаем совершенно разные явления, потому что достаточно масштабировать этот процесс, и мы понимаем, что несколько триллионов или несколько миллиардов триллионов электронов, суммарно двигаясь одновременно, тем самым вокруг объекта, который явился генератором этого движения, создают некое поле. Это может быть как поле сопротивления, и мы видим это сопротивление, когда два кусочка, два магнита одинаковыми полюсами приталкиваем друг к другу физически, они начинают отталкиваться. Почему они начинают отталкиваться? Вот в этой теоретической основе мы можем, благодаря этой теоретической основе, мы можем понять, почему они отталкиваются или почему они притягиваются. Говоря о взаимодействии объектов внутри океана электронов, мы тоже должны понимать, что если нас как объектов, океан электронов связывает в одну единую систему, то мы, находясь в этой единой системе, благодаря волновым колебаниям, проходящим через облако электронов, способны передавать те или иные колебания, которые на одном из уровней мы понимаем как информация, на другом из уровней мы понимаем как энергия. Но какой бы уровень мы ни взяли, мы должны понимать, что это одна и та же монета с двумя сторонами. И информация, и энергия, это все равно волна. В основе этого лежит только лишь волновое колебание. Мы же обладаем, как люди, нервной системой, и обладаем механизмом распознавания. То есть некой чуткостью, которая нам помогает понять. Что данная волна является информационной волной, а вот эта волна является энергетической волной. Но и та, и та нам сообщает какую-то частичку энергии, благодаря которой мы совершаем свои процессы жизнедеятельности, свои мыслительные процессы, свои коммуникационные процессы и так далее. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего, до новых встреч. До свидания. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон.